Всем привет ну у нас лето в разгаре как вы видите вот я вышла 11 градусов на улице дуба вот решила заняться бугенвиллею сегодня буду обрезать свою большую бугенвиллю кардинально и делать на нее мультипрививки разных сортов Идемте. она у меня стоит на улице вот такая бугенвилле она у меня стоит 50 литровом горшке. Но я на нее, конечно, делала прививки, у меня на ней есть прививки. Ну, все равно вот эту вот всю макушку я ей буду обрезать вот так. А уже здесь буду ей делать прививки и как бы немножко по-другому формировать, потому что неправильная конечно, вот эта форма кроны непонятная вообще. В общем, буду резать. Ну, сейчас вот так вот как бы я ее вот здесь обрежу, а там посмотрю, может быть, я ее и пониже обстригу. Ну, вот так вот буду ее резать. Уже давно хотела это сделать, и, видимо, время пришло. И когда тепло будет, она очень хорошо у меня возьмет. Ну все, я ее все перерезала. Макушка какая. Ну, жалеть здесь нечего, в принципе. Она будет красивее намного. Она уже здесь будет формироваться. У нее будет толстый ствол. Это все теперь ненужное. Идемте домой. У нас пошел дождь, и я продолжать буду дома уже. Ну вот, моя бугенвилка готова процедуре. <смех> Будем ее делать красивой. <смех> Что я хочу еще сделать? Я хочу ей все-таки обрезать еще ветки вот так вот, наверное, обрежу их, чтобы они ну, прямо были здесь, не видите, как загибаются и не совсем красиво получается. Я ее поровнее сделаю. Вот так вот. Это так веточку и это тоже ну вот я ее обстрелила теперь теперь я хочу Сейчас пойдемте вместе с вами, я буду срезать, сейчас возьмем 4 сорта других и я на нее буду прививать. Ну то есть она тут и свои же еще выпустит потом веточки и привью на нее другой сорт, красиво цветущий и который обильно цветущие, потому что вот этот сорт Глабра он как бы ленится цвести. А вообще, сам видите, какой хороший уже, у меня просто уже это старое, можно сказать, и дерево. А после обрезки вот этот ствол, он еще будет толще. И тем более здесь 50 литров, да еще одни корни. Представляете, сколько в ней силы. Она сейчас как попрет у меня с этими прививками, и будет красотища. Конечно же, я черенок от Бугенвилли, сорт Вера White Я срежу. Здесь как раз вот черенок, она у меня, видите, цвести уже собралась, а вот этот вот череночек я у нее здесь срежу. Вот этот вот я привью на ту, чтобы белый цвет был. Так, это вот один, потом у меня есть шоу-кап-мульти, вот видите, здесь я тоже срежу черенок. Вот два, два сорта и пойдемте теперь в другое место. Но ну, здесь, конечно, я возьму еще Вера The Purple у меня. Она тоже такая обильно цветущая, будет красиво смотреться. Сейчас я выберу у нее тоже, что мне срезать у нее? Верочку какую. Вот это вот отцветает, в принципе. Можно и ее срезать. Вера и хочу Rose, конечно, тоже шикарную вот. веточку. Вот, вот это тоже веточка уже поет, ее срежу. Вот. сделала яркие прилички, здесь на ней 4 сорта и плюс 5 ее, то есть она все равно на этих ветках выпустит еще свои же ветки родные. Здесь вот, конечно, вот этот поросль, которая у нее есть, здесь вот, ее, скорее всего, нужно убрать. Я хочу, чтобы стволик был у нее лысый. Сейчас я ее в теплое место поставлю, чтобы температура не опускалась ниже 25 градусов, потому что это для прививок, конечно, нужно тепло. И когда солнышко будет, я ее, конечно же, вынесу на солнце, потому что на солнце оно быстрее у нее пойдет рост, и я надеюсь, у меня все прививочки приживутся. Думаю, что через месяц мы увидим уже результат моих прививок. Я обязательно сниму видео. Даже если у меня не получится, я все равно сниму и скажу. Потому что если не получится, я ее снова буду прививать. <с> То есть я добьюсь все равно своего. <с> Увидимся в следующем видео.